Сейчас без этого, по сути, нельзя. Духовные знания очень плотно входят в нашу жизнь, и эта жизнь, благодаря этим духовным знаниям, становится богаче, ярче, интереснее. Почему надо углубиться в этом? Но сначала предыстория той темы, которую я хочу вам предложить. Современный взгляд на материнство. От меня уже получили современный взгляд на материнство, когда вышла книга «Материнская любовь». Настолько он был далек от всего того, что звучало в адрес матерей, это и святое материнство и так далее. И вдруг я здесь появился с рассказами о том, что материнство вообще-то в большой степени зачастую становится не помощником, а вредителем для детей. То есть есть такие матеры, матери, которые просто на корню губят детей. И об этом я сейчас не буду говорить, потому что это сказано в моих книгах, в моих разных вебинарах и прочее, прочее. Когда книга вышла, а это было в 2004 году, она произвела большой фурор. Во-первых, она вышла непросто, ее не хотели издавать. Сказали, как так, как вы смеете покушаться на святое материнство? А то, что из-за этого вот такого матерого материнства, которое избыточного материнского чувства, болеют и гибнут дети, становятся изгоями общества, наркоманами, алкоголиками, преступниками и так далее, об этом не задумывались. И, в общем-то, я, по сути, первый, кто так массово поднял этот вопрос на такой уровень, что книга «Материнская любовь» разошлась огромными тиражами. Только в России более 50 изданий на 8, сейчас уже на 10 языках и, и продолжает издаваться, издаваться. Почему такое внимание? Потому что действительно за вот этой глянцевой обложкой материнства, святого материнства, оказывается, присутствует еще другая часть, которая создает огромные проблемы детям. Огромная часть, но мы сегодня не об этом. Это я просто, чтобы кто не знаком со мной, чтобы понимали, с чего я начинал. Естественно, в мой адрес было много всего. Как я сказал, книгу не хотели издавать, а потом она вот пошла-пошла и идет до сих пор, и, и является бестселлером уже многие-многие годы. Ну, по сути, 17 лет, вот она не перестает все более увеличивать тиражи. Поэтому, кто не читал, обязательно ее прочтите, потому что в этой книге ответы на многие вопросы. Но, но я пошел дальше, я пошел дальше, и я рассмотрел вопрос об отцовстве, и тоже с необычной стороны. Эта книга пока, она только в видеоформате, формате, так и называется видеокнига, называется «Новая правда об отцах». То есть я опять поднял волну, волну, с которой многие были, опять же, не согласны, Можете посмотреть, кто не смотрел еще, 40 минут. Но они переворачивают эти 40 минут, переворачивают взгляд на отцовство. И большая часть проблем молодых семей, у девушек, которые не могут выйти замуж, не могут родить, или проблемы с мужьями, у них, как правило, как правило, смотри в корень, у них, как правило, не выстроены отношения с отцами. Ну, чтобы вы понимали кто не смотрел эту книгу, понимали, почему, я говорю, революционный такой взгляд, потому что я утверждаю, и это предмет моих исследований, многолетних исследований, я утверждаю, что отцы в равной степени, милые женщины, обратите внимание, в равной степени участвуют в рождении детей. В равной степени. Что и как вы это поймете. Независимо от того, независимо какое он физическое участие принимает, но вы поймете, когда просмотрите эту видеокнигу я говорю, всего 40 минут, но она переворачивает голову, действительно ставит ее на место. Так вот, несмотря на такое вот явление, неприятие отцов на самом деле отцы имеют огромное влияние на рождение детей, и главное на последующую жизнь. На последующую жизнь своих детей отцы влияют очень сильно. И вот это все нужно знать, и в первую очередь отцам, чтобы они начали себя уважать, начали относиться к детям по-другому, понимать детей глубже. И это важно матерям тоже понять такую позицию, понять действительно, кто такой отец и что он дает. И таким образом отношение к отцам будет другое. И вы знаете мой подход, я всегда смотрю в корень, всегда добираюсь до истины. Так вот, новая правда об отцах – это как бы вторая часть после материнской любви, которая открывает и отцовство по-другому. Вот эти две вещи, книга «Материнская любовь» и «Пута материнской любви» и «Новая правда об отцах» видеокнига, вот эти две вещи, они как бы создают ту платформу, на которой можно выстроить очень добрые, уважительные, глубокие отношения со своими родителями, а это, соответственно, даст все основания для счастливой жизни, вот это, это как бы присказка. Это то, что уже известно. Кто-то уже читал «Материнскую любовь», кто-то посмотрел и «Новую правду об отцах». Вот, по крайней мере, более 10 тысяч, это уже аудитория определенная. Но книга продолжает э, пользоваться спросом, набирает опроты. А я веду видеокнига об отцах. И поэтому э, я думаю, что многим она помогла по-другому взглянуть на своих отцов и решить с ними вопросы. Поэтому у кого есть проблемы, какие-то проблемы в жизни, посмотрите через призму взаимоотношения с отцами. Это сразу многое поможет вам решить и убрать лишние проблемы. Это вот то, что уже есть. То, что я сейчас хочу предложить, это новый шаг. <смех> я не хожу по стопам чем то это Психологи идут за мной и разрабатывают потом вот эти темы. И избыточного материнства, и отцовства. Тоже уже стали, стали на этот путь поднимать роль отца. А я иду всегда впереди обычных взглядов на те или иные события, на пару, на семью, ну и много-много чего, на систему ценностей и так далее. То есть все это э, у меня практически всегда впервые звучит и не всегда сразу принимается. Но зато потом такая возникает ситуация. Сначала отрицают, потом говорят, что-то в этом есть, а потом кто же этого не знает. И сейчас действительно я о избыточном материнстве, и уже и об отцовстве говорят уже многие-многие-многие мастера. Так вот, теперь, друзья, новая, новый шаг. Новый шаг и для многих, опять же, окажется запредельным. И, может быть, не сразу принятым, по крайней мере. Я уже столкнулся с тем, что не все принимают то, что я сейчас буду говорить. Но тот, кто принял, у того сразу, буквально сразу, только... Принял человек, сразу появляется новое понимание, новое состояние, новое осознание. И, естественно, это отражается в жизни. Сразу. То есть это настолько действует, потому что, ну, как говорится, шторку, как говорится, сняли, и вот она, совсем другая картина. А на что на картина? А Она материнство. Скажите, ну как же, ну уже о материнстве все сказано... И его И с другой стороны уже посмотрели на матерое материнство. Теперь, друзья, я хочу реабилитироваться. То есть я хочу... Ну, реабилитироваться, это, конечно, не то слово. Но я хочу, друзья, сказать о божественности материнской любви. Ну, вот, скажет Некрасов, пришел с покаянием к женщинам. Нет, друзья... Это не покаяние. Это как раз то, что стало возможным об этом говорить именно сейчас. Раньше было об этом говорить не, нельзя было говорить. Во-первых, слишком был большой упор вот это святое материнство, и там нельзя было даже на него косо посмотреть. Я говорю, книгу даже не хотели издавать. Долгое время, но сейчас выросло сознание людей. Многие уже расширили сознание до принятия очень глубоких духовных эзотерических истин. Духовных, религиозных, эзотерических. Не надо их разделять, друзья. Каждый вот вот термин он отражает какую-то грань одного целого. Поэтому не будем выбрасывать. Как говорится, ребенка, во всем этом есть действительно зерно истины. Так вот, и что же в этом есть? Так вот, я хочу сегодня, друзья, сказать вам о том, что материнство на самом деле свято. Но эта святость, она в том случае проявляется, когда женщина действительно не испытывает избыточного материнского чувства, когда нет у нее чувства собственности к ребенку, вот тогда появляется святое материнство. Но я это как бы забрасываю пока только в этом направлении вектор, а сейчас буду пояснять. Приготовьтесь, может даже кто-то пометит, там, какие-то мысли, чтобы потом подумать. И обязательно, обязательно подумайте и примите то, что я сейчас вам скажу. Потому что это действительно живет, это действительно работает. Это проверено уже на сотнях женщин. Это действительно действует очень мощно и создает э, замечательные условия для дальнейшего Раскрытие, развитие материнства и э, женственности. Давайте небольшое сделаем отступление. Вот если э, говорить э, религиозным языком, то есть понятие божественность э, человека. Божественность человека. Ну, э, современным языком говорят о космизме человека что это существо и земное, и космическое, что это не просто суповой набор мышцы, кости, нервы, но это еще и душа, душа, дух, ну и так далее. То есть это все создает вот такую духовную сторону человека. Кто дальше идет в самопознание, в изучении человека, тот знает, что существует кроме физического тела еще тонкие тела, в которые несут Каждое тонкое тело Их множество Несут свои функции то есть, В общем-то Сейчас уже вроде бы э, Время другое Когда можно об этом Спокойно говорить И слово душа Уже научный термин И Да сама психология Психология Наука о душе То есть этот термин введ, Был введен еще В конце э, 18 века Да, психология наука о душе. Но сегодня психология стала наукой о разуме в большей степени. Но, тем не менее, присутствует и духовность, и душа присутствует, и многие психологи используют эти знания. Я, например, использую это духовность человека, духовные знания, эзотерические знания, и религиозные знания. Я прошел практически все и философию чтобы решить э, задачу человека вот приходит ко мне на консультацию я провожу всего одну консультацию одну допустим двухчасовую консультацию и этого достаточно чтобы человек по, полностью изменил свою жизнь он получает маршрутную карту все прописывается э, он сам все это пишет и вот это вот такой вот высочайший результат, потому что все в точку. Он не может ничему, ни от чего отказаться от того, что я говорю, и не может не принять те методы, тот путь, который я предлагаю. А все почему? А потому что я во время консультации беседую с человеком и с его душой. И вот говорит человек. Душа что-то подтверждает, что-то не подтверждает, говорит свою версию. На основании этого делаю определенные выводы, и человеку начинаю говорить то, о чем он, в общем-то, так догадывался, а иногда даже думал, но не хотел, не хотел принять. Но здесь, извините, я толмач души, поэтому приходится принимать. И, но благодаря этому эффективность такой консультации очень большая. Человек получает полную инструкцию что делать, и дальше уже вопрос за ним. Одной консультации достаточно. Второй раз я человека не принимаю. Специально даже секретарю установка, что на второй раз человек только может прийти только в том случае, если у него произошли большие изменения, и требуется еще какой-то новый шаг в развитии. А так, если он говорит, Говорит, что нет, это что-то у меня там не получается, что-то не то. И, то это Нет, ты просто не, не, не делаешь то, что тебе сказано. Не выполняешь то, что тебе сказано. Так вот, вот этот метод, метод одной сессии, я называю это метод одной сессии в работе с пациентом, это метод, как раз основан на том, что происходит общение и с самим человеком, с его сознанием, подсознанием и с его душой. И в этом случае объективная картина, в этом случае четкое понимание причин, в этом случае и четкий маршрут, маршрутная карта. Так вот, духовность и знание о духовности, знание о душе – они действительно сейчас все больше и больше используются. И я, например, только так. Я только я обязательно использую эти знания, потому что в этом случае создается объемная картина, и я всегда попадаю в десятку, всегда нахожу причину. Благодаря этому, это я говорю для тех, кто еще слабо верит вот в эту духовную, душевную вставляющую человека, но... Кто верит, кто добивается, еще раз говорю, результатов и в своей жизни, а если он еще и профессионал, то и в своей профессии. Кстати, кто может, хочет поглубже познакомиться с методом вот, общения с душой, есть у меня книга, называется «Пробуждение женщины». «Пробуждение женщины». Уникальная книга, написанная в соавторстве с реальной женщиной, там фамилия, я специально ее поставил в соавторы, и там реальная фамилия, реальные жизненные события, и там вот как раз через общение с душой многое что открывается, вы можете там многому научиться. Так вот, душевность и духовность. Давайте оттолкнемся от того, что это есть, отказываться от этого нельзя. И я рассказал уже о том, что это помогает увидеть, увидеть большую глубину, увидеть причины и решать задачи более эффективно. Но пойдем дальше. Вы, наверное, ну, кто-то читал Библию, кто-то не читал, там другие святые книги. Но вот в частности в Библии там говорится... О том, что, например, Иисус так прямо и говорит: Вы все сыны Всевышнего, вы все сыны Всевышнего. Такая прям фраза дословно звучит. Ну и там она в разной интерпретации повторяется, но все эти фразы говорят о том, что Бог внутри человека, что в нем искра Божья, там как кто-то говорит, что Бог человек, внутри человека, а кто-то посмелее говорит, что человек вообще-то Бог. Но действительно, если сын, мы сыны Всевышнего, сыны и дочери Всевышнего, то если наш Всевышний – это Бог, Творец, то, естественно, мы тоже, как минимум, к этому причастны. Кто может родиться от Бога? Естественно, Божественное Создание. Так вот, опираясь на это, Опираясь на это, я хочу, друзья, сказать, что пришло время, пришло время, правда, она уже давно пришла, кто-то уже давно это усвоил и живет уже совершенно по-другому, качественно живет. Пришло время осознать, принять, осознать, принять и реализовать свою божественность. Прям так и говорить. Я божественное существо. Не бояться этого, сказать. Мало того, я прям... Сейчас у меня есть новый метод здравница отношений, как его метод еще не имеет названия, но уникальный метод. Вот, есть даже такое название метод жар птицы, настолько он мощно преобразует человека. Так вот в, это, в этом методе там действительно мы четко эту божественность осваиваем. Божественность человека. Как только ты примешь свою божественность, ты уже по-другому начинаешь смотреть на все происходящее в жизни и на себя, на окружающих, на все, что ты делаешь. И это открывает огромные ресурсы, огромные. Ресурсы. Так вот ты божественное существо, божественное существо. Идем дальше, то есть в логическую цепочку. Все-таки логическую цепочку приведем туда, куда нужно, к тому новому, о чем я хочу вам сказать. А это новое подводит нас к тому, что женщина, каждая женщина, родившая детей, она кто? Она кого рождает? Она рождает богов. Она Богородица, дорогие мои. Богородица, я женщине даю право называть себя так. Не бойтесь, пришло время говорить о себе именно так. Я Богородица. Скажите, как я могу? Это святое, она там, Богородица, где-то там, на небесах. Нет, друзья, она жила на земле, она была матерью. Женщиной, обычной женщиной и матерью. И родила Бога. Понимаете? Мы ее боготворили, мы ее поставили на пьедестал. Но также на пьедестал надо поставить каждую женщину, родившую Бога. А каждая женщина рожает именно Бога. Богородица. Вот, мои милые женщины, вот вам новогодний подарок, чтобы с этим состоянием, с состоянием, что вы Богородицы, вы зашли в Новый год, и желаю вам в следующем году утвердить в себе, в своем сознании, в окружающем, что вы именно Богородица. Сейчас мы об этом поговорим по глубже, но чтобы вы поняли вектор, поняли этот путь. Так вот, а женщины, которые не родили, они потенциально Богородицы. Именно так надо воспринимать, дорогие мои, себя. И в этом случае открываются новые ресурсы. В этом случае вы становитесь просто другими в своих глазах и в глазах окружающих. Надо это звание Богородица ввести в употребление. И тогда... Каждая женщина, родившая ребенка, будет себя так считать. И поверьте, она будет стараться так себя и вести. А как себя ведет Богородица? Это действительно высокое звание. Можно поинтересоваться, как жила Богородица и родившая Иисуса. Как она отпустила своего сына на смерть. Да, она переживала, да, она плакала и так далее, но она отпустила его в этот путь, непростой путь. Ну и так далее. Много чего можно увидеть, если смотреть именно на женщину как Богородица. В этом случае женщина, Богородица, по-другому относится не только к себе, не только к ребенку, потому что она... Уже знает, она Богородица, она родила Бога. Она к ребенку будет по-другому относиться. И это действительно так. Почувствуйте такое состояние. И она по-другому будет относиться к мужчине. То, что мужчина творец, с помощью которого она родила Бога. Он тоже не свинья. Он тоже из этого же племени Божественного, и это божественное племя вы и продолжаете, вы рождаете богов. То есть вот когда вот так вот, вот так начинаете думать, просто хотя бы допустите это и начните так думать о своем именно Богородицком происхождении, вы многое, на многое в жизни посмотрите по-другому. На многое. И будете по-другому себя вести. И будете строить другие отношения и с детьми, и с мужьями, и с собой. Это действительно многое переначит в вашей жизни. И пришло время именно так говорить об этом. Мы освободились от избыточного материнства, от матерого материнства. Мы осознали важность женщины быть быть женщиной рядом с детьми. Но мы также должны принять и вот эту грань, эту святую грань материнства, материнства именно как Богородица. В этом случае многое становится на свои места. Например, почему женщина так стремится родить? Большинство же именно стремятся родить. За редким исключением, которые ну, не созрели еще женщин, Или у них другая миссия. Такое тоже встречается. Так вот, почему они желают, стремятся родить? Потому что через рождение Бога, она прикасается к Божественному. Это внутреннее стремление соединиться с Божественным. И вот это ее подвигает Именно к Богу. Стремление быть с Богом. Стремление соединиться с Богом. Через рождение ребенка Бога. Вот что движет. Это основное, основная движущая сила женщины в рождении детей. Не продолжение потомства. Это, как говорится, животное. А именно вот это составляет человеческое, духовное составляющее. Это стремление соединиться со своей божественной сутью. И она становится Богородицей. Только теперь надо в обществе это закрепить. Не бояться этого говорить. Религии, конечно, могут на меня опять напуститься. Опять Некрасов пельмо в глазу. Опять что-то придумал. Да, придумал. Я хочу, чтобы женщины осознали свою истинную суть и ее реализовали в жизни, чтобы они так относились к себе, чтобы они так относились к детям, чтобы они так относились к мужьям, чтобы так относились к миру, как Богородица, то есть та, которая рождает Богов для счастливой жизни на планете. Вот такое. Такой взгляд на материнство я уверен, что в аудитории не все принимают такой взгляд. А зря, дорогие женщины, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Осознайте глубинную суть этого состояния, этого статуса, этого звания. Осознайте. Если женщина примет свою божественность то рядом будут происходить удивительные вещи друзья не бойтесь использовать этого слова пусть вот следующий 2023 год станет для вас годом утверждения вашей божественности утверждение полном смысле этого слова и здесь тогда очень хорошо ложится девиз Любить как Бог. Вот. Любить как Бог. Творить как Бог. И жить как Бог. Сейчас об этом все больше и больше говорится. И это действительно создает уже другую другую а, картину. Любить как Бог. Творить как Бог. Жить как Бог. Все чаще и чаще. Божественность, слово Бог входит в употребление. И вот я вам открываю дверь. Принятие своей сути. Сути Богородицы. Очень. Очень высокий статус. Очень мощный статус. Он открывает двери в другую реальность. В другую жизнь. Я сейчас вам рассказал. В одном элементе. Тех знаний. Которые легли в основу. Моей, моего нового курса «Здравница отношений». «Здравница отношений», запущенная в августе в, в, на Алтае, вот, уже прошла три круга. Прошла три круга. Еще три потока. В том числе один поток я сделал для нашей команды. Уж кому-кому, а команде нужно было помочь перейти в качественное другое состояние. За 5-6 дней происходит удивительнейшие события. Удивительнейшие события. Женщины просто легко и просто, без труда. Мы не перерабатываем никакие там проблемы в прошлом и так далее. Мы этим не занимаемся. Мы строим совершенно другую жизнь. Появляется состояние, женское состояние, глубочайшее божественное состояние, благодаря которому э, происходят удивительные вещи в жизни женщины. Она просто э, расцветает. Это, э, одна женщина из Узбекистана приехала ко мне на вот такой ретрит. Она не читала моих книг. Вообще приехала. Я удивился, насколько она далека от всего. Ей за 60. С мужем очень плохие отношения живут. Вместе лет уже 30. То и больше. И там не жизнь, а так. Кошка с собакой и так далее. Она его костерит. Ну, в общем, вот в таком. В так, в такой она приехала. И что произошло? К окончанию занятий она по-другому увидела. Она по-другому с ним разговаривала, когда позвонила. И вы знаете, получ... мне мир так помог. Я э, э, ездил в Узбекистан и заехал в Ташкент. Э, и встретился с этой женщиной она из Ташкента. Прошла неделя после э, той работы с ней. Неделя всего. Она полностью изменилась. Она цветущая, она радостная, она веселая. Она как будто скинула лет пять, а то может и больше. И, знаете, она мне показала ролик, ролик, в котором, представляете, машина, грузовик, полный кузов цветов. Это муж привез ей. Представляете, какие у них стали отношения. И это всего за неделю. Это всего преображение произошло за неделю. Причем без всякого труда. Легко и просто. И вот это, этот метод, который я сейчас использую здравницы отношений я его собираюсь тиражировать я собираюсь ему учить психологов потому что хватит хватит ходить пятками вперед все разбирать там то что в прошлом разбирать разбирать уже там все до, до детства дошли уже дальше пошли из прошлой жизни и все ковыряется и все и все ищут что-то и все над этим работают. хватит надо жить и радоваться. И менять жизнь через это. Жизнь будет просто сама меняться. Даже ничего делать не надо. Как, вот, женщина спрашивает, как встать в Ничего, пожалуйста, не делайте. Только не делайте. И ваше счастье состоится. И придет и заполнит всю вашу жизнь. Так вот, сейчас в январе будет еще одна здравница. но ну, там на Алтае. По-моему, там уже мест нет. А следующая здравница, где еще есть места, это в феврале будет на, э, э, на Байкале. Это будет очень мощный процесс. И кто желает действительно э, решить свои вопросы, полностью пересмотреть свою жизнь в другом, легком, э, радостном варианте, с обязательным результатом, или кто хочет научиться, этому методу методу как я назвал жар птица потому что надо ухватить перо жар птицы и все и она тебя выносит происходит волшебный волшебный происходит процесс вот сейчас я вам рассказал один фрагмент из этого из этой здравницы отношений женщина богородица утвердить это это уже пусть там какие-то 5 процентов но это уже пять процентов которые гарантируют качественно э, другую жизнь пока еще э, только очные при научных встречах я даю то что нужны мои энергии нужен нужно общение со мной нужно с глаза на глаз там и группа небольшая всего 15 человек, что было и коллективная работа, и глубоко индивидуально. По сути, с каждым идет постоянное общение, индивидуальная работа. Ну, вот так, друзья. Вот, уважаемые Богородицы, потенциальные или уже состоявшиеся, постарайтесь думать о себе так, чувствовать. Если голова пока не дает возможности принять, Расслабьтесь и скажите, пока я это не понимаю. Пока. Вот слово «пока» пусть прозвучит, и дверь откроется, и все необходимое придет. Уважаемые организаторы, если есть вопросы, пожалуйста, я могу ответить на вопросы. Да, есть немножко вопросов. Дважды встретился вопрос о ревности между детьми. Как объяснить, что ребенка мама любит одинаково? Да, практический вопрос. Вы знаете, вопрос вообще касается, в первую очередь, самих родителей. Изначально родители, скорее всего, скорее всего, создали условия, в котором вот это неравенство любви могло проявиться. Ну, к примеру, один ребенок раньше пришел. Как правило, редко, когда приходит вместе. Один раньше, другой позже. И уже будет вот эта вот ревность проявляться. Здесь особо тонкий процесс, который нужно, опять же, начать с себя. Вы действительно, объективно относитесь одинаково. Это действительно так? Или вам кажется? Я зачастую... Вот разбирая с женщинами, часто приходится таким вопросом, разбирая, оказывается, что-то все-таки не так. А дети тонко чувствуют. Поэтому нужно очень, очень э, внимательно увидеть, где вы допустили какие-то, или раньше допустили, или допускаете какие-то вещи. Э, вы знаете, вообще, э, когда, вот, чтобы относиться к детям одинаково, сделайте простой такой, используйте простой метод. Вот смотрите, вот стоит ребенок, стоит ребенок. Второй стоит вот там. И вот вы повернулись к этому ребенку, и вы ему с великой любовью, смотря в глаза, вы ему сказали, Такие ласковые слова. С такой любовью, как к единственному. Как так? Наоборот. Не надо их, это, не надо их разделять. Нет. Скажите. Вот смотрите. Дальше. Сказали. Здесь же поворачиваетесь другому. И ему говорите с такой же любовью. Такие ласковые слова. Такие нежные слова, глаза, э, глядя в глаза. Понимаете, вот к кому вы обращаетесь, на того весь этот упор. Но повернулись здесь же в эти секунды, повернулись к другому, и здесь такой же посыл. Вот когда вы научитесь вот делать мощнейшие посылы в каждый момент времени, каждый ребенок будет получать достаточно. Почему вообще ревность возникает? Потому что им не хватает. Вы просто отмахиваетесь, да, не некогда, там, займись там телефоном там прочее. А если бы с ним самый дорогой человек? Вот есть даже такая мудрость. Какой самый дорогой человек? Это тот, который перед тобой. Вот это самый дорогой человек. Вот с ним скажи, как самым дорогим человеком. Хотя он тебе может быть даже чужой. Но ты с ним как с самым дорогим человеком. Повернулся, вот здесь другой человек. С ним как с самым дорогим человеком. То есть вот таким образом научитесь общаться с каждым ребенком, с каждым человеком. Как с самым дорогим человеком. Поверьте, детям они очень быстро наполнятся достаточностью вашего обращения. Потому что, еще раз говорю, ревность возникает от недостатка вообще в их адрес, любви и внимания. И дальше они начинают уже делить у кого больше, у кого меньше. Если они оба наполнены э, этой любовью, поверьте, никаких проблем. Они не чувствуют это. Поэтому дети должны быть, во-первых, на своем месте. Не на первом месте у вас. Потому что первые места – первое место обязательно заставит его считать себя первым. На первом месте вы, как родители, вы отношения друг к другу строите э, самые глубокие. Вы именно, как родители. Вот когда вы это утвердите, как солнце, дети уже не будут делить первое место. Оно занято родителями. Ну и так далее. И дальше вот то второй момент, о котором я сказал, это обращаться каждый раз. Посмотрели, вот он зашел в дверь, вы ему сказали, как проявили такую прям такую ласку, так нежность, как самому дорогому человеку. Все, сказали, он наполнился этой любовью, к другому повернулись, к другому сказали, и он наполнился, и все довольны. Понимаете, вот простые методы. Пожалуйста. Девочка, ребенок 10 лет, не идет на контакт абсолютно, все время ругаются, мама очень хочет, чтобы был мир. Не идет кон контакт с родителями или с кем не идет кон на контакт? Ну, да, говоря, с родителями упрямиться, да. Но дело в том, что опять же вопрос с родителям. Я всегда никогда не работаю с детьми, если не позанимался с родителями. Скорее всего, скорее всего, они относились к ней с раннего детства не совсем как девочки, девочек и мальчика воспитывать нужно по-разному, и тогда действительно рождаются мальчики, вырастают мальчики и девочки. Так вот, девочку надо лелеять, полить, говорить комплименты, особенно важно ей слышать от отца, от мужчины это. И вот на этом фоне выстраивать такие отношения доверительные, которые она легко принимает. Когда вы, когда вы ее невысоко цените, когда вы ее в чем-то, может, даже унижаете, когда вы ее ругаете, соответственно, дальше будут эти напряжения только нарастать. Девочку нужно воспитывать как принцессу. Извините, но это так. Это непросто. Бывает очень тяжело. Мне нужно соблюсти вот эту грань, чтобы она не перешла капризную принцессу, но это путь наиболее подходящий. Хорошо, я благодарю вас, дорогие друзья, благодарю за этот, нашу встречу.